Всем привет! Вы на канале Лёша Плей и сегодня мы на заброшке. А, так пойдем искать призрака. Тут, тут очень похоже... темно. Так что это тут? Какая-то темная комната. Какие-то ботинки Кто там? Это Мумо Кто тут? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а до решил камни. Я... Засранец, вонючья мать твою. А? Ну иди Надо сюда, поблюдай у меня трахаешь? Я тебя сам трахну, ублюдок. Она не из чертов, будь ты прокат. Иди, иди, трахать тебя всю твою семью, говно. Где? Привет, баб, мы играем. Кто ты ты, мамо? Я понимаю. Тебе О нет. Стой, мне мама позвонил. Погоди. Скажи, Хорошо, я подожду. Стоп, игра. Хорошо, я подожду. Алло, да. Я сейчас у кого дома. Иди сука, можно? да, да, можно. О Боже, дорогие подписчики, мы убегаем этого маньяка. Или... Стоп, это призрак? Это призрак! Ну, не, не, не. <связывай> Смотрите, это динамит. Нас... <связывай> <связывай> Аллах, Акбар. Ура! <связывай> Ура! Мы победили призрака. Я Ура! Снижаю, я с ней не сдох, нихуя! <связывай> как говорится, если гора не идет к рукавину, то она никуда не идет. О, боже мой! Здравствуйте. О боже! Ты что меня лапаешь? Я маньяк и сексуальный. Правда? Смотри. Не нихуя. Не нихуя. Стоп, ты же призрак. Ты же призрак. Что? Ты же призрак. Я призрак умершего маньяка. Иди. О нет! Не надо, стой. Давай догол... Стоп, стоп, игра, стоп, игра. Давай ты не будешь меня. Ты, ты действительно долбоеб. Мое предположение ну оказалось верным. Ты, ты Ебать мой ты, ты, хуй. О мне. боже, вы слышите <рит> эти звуки? Кто это? Ты ебан? Мне кажется, это призрак. Да ладно, блядь! <сaux> <сaux> <сaux> <сaux> Слышали? Там шла грылья. Надо спасаться. You can knock with God here. What are we supposed to eat? <laughs> <God>. <laughs> ха Все мне все, хватит, хватит, хватит, все.